Если возможно, переживите опыт как таковой и не закрепляйте его словами, потому что слова осусят опыт. Вы сидите, безмолвное событие. Зашло солнце, стали появляться звезды. Просто будьте. Не говорите даже «это красиво», потому что как только вы скажете это красиво, ничто больше не будет прежним. Говоря красиво, вы вносите прошлое. Это слово окрашено всеми предыдущими опытами, которые вы называли красивыми. Нужно ли вносить прошлое? Настоящее так безбрежно, прошлое так узко. Нужно ли смотреть на мир сквозь узкую щель, когда можно выйти наружу и видеть все небо. Таким образом, попытайтесь не использовать слов. Но если приходится это делать, будьте с ними очень внимательны, потому что в каждом слове есть собственные нюансы. Будьте в словах очень поэтичны.